добро пожаловать на мой канал я очень рада вас видеть меня зовут алина и видео про хаос выйдет в воскресенье поскольку мне так захотела да и в сообществе так было написано поэтому а это видео но не входило в мои планы вообще вот, и сейчас я его снимаю, поэтому оно в моих планах, потому что появился новый значок, это розовый чай, уровень 1 и уровень 2, они будут где-то тут. Я думаю, они особо-то не отличаются, мне кажется, но профиль там что-то разглядела, мне кажется, они не отличаются вообще ничем, поэтому перед тем, как я расскажу как получить значок? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и мы начинаем. Да, сейчас я покажу, как он выглядит в профиле. Значки. Так, вот он. Розовый чай 1, первый уровень. Получи его на забытом лугу в Садовой долине. И уровень 2. Получи его на забытом лугу в Садовой долине. Мне кажется, они особо не отличаются ну разве что на втором значке что-то есть еще, поэтому чтобы получить нам нужна локация, она будет где-то тут я и забыла название, там озеро какое-то, да. Так, нам нужно к боту, к боту, к боту. Вот он бот. Кстати, мне этот бот очень нравится. Ура, ты здесь. Ой, что дальше? короче она вам не пишет ты к этим нужна помощь ты так помогла но у меня но у меня теперь все уважено почему тебе не сходить посмотреть лук? там можно столько всего найти ну или наоборот там короче не суть важно а, где этот лук сейчас я вам покажу он вот он вот Откроют его только на следующей неделе, ну это типа забытая долина, скриншот будет где-то тут, потому что я уже сюда приходила, вот и она мне сказала, поэтому скриншот будет где-то тут, я это специально все вот заскринила, чтобы вам потом показать. Ну и все, вам этот лук откроют на следующей неделе, то есть либо во вторник, либо в пятницу. А у нас как раз каникулы, что нам еще делать, правда же? Ну и на этом все. Само... я надеюсь вам понравилось это видео, оно было для вас полезным. По поводу хаоса я уже сказала, правда мне понадобится мебель новая, потому что а, типа блогерский хаос я буду открывать, это вам небольшой спойлер. Я честно думала, что вы проголосуете за как поднять уровень в конкурс мод, не прикасаясь к телефону. Ну нет, за более банальную идею проголосовали. Необычная такая идея, я вроде ни у кого еще ее не видела. Она мне пришла утром, я проснулась, и типа мне сразу пришла вот эта идея. Я сделала пост сразу же. Вот, ну и на этом, собственно, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи и пока-пока.